приветствую всех народ мы сегодня будем открывать с вами 42 контейнера годовщины игры overwatch и для начала я бы хотел поделиться с вами что я хочу больше всего получить конечно насчет эмоций или же граффити я особо не смотрел но облики есть шикарные облики вот я хочу получить на ханза легендарку естественно киберниндзя. потом на гензи тоже шикарнейшая легендарка вот вообще сентай она тоже только из контейнера годовщины также у дивы ну красивая легендарка но я не дико дико ее хочу вот так вот она выглядит я куплю скорее вот этот вот биво и также очень сильно хочется это ну по моему мнению достаточно красивая легендарка у симметры вот здесь вот она находится уазис называется она такая ну, немного странная но она достаточно красивая и можно начинать открывать давайте 42 контейнера overwatch контейнеры годовщины все 42 штуки эти Первый просто вот как говорится не глядя я закрываю глаза и нажимаю я слышу что там выпало все и блин что <связать> ладно ну облик изумруд мне не нравится вот граффити это, вот, да. Я карточный граффити, прям, вот. Почти все хорошие. Почти все хорошие. Сколько монет? 50 монет. И реплика. Да? Просто да? Просто да? Нет, давайте следующее. Давай. Открываем следующее. Ну, блин. Опять без легендарки. И еще и, ну, эх. Розовый облик. то граффити. Тоже не очень значок вообще. Эх. А Процесс что за вашим услугам. Надо будет поставить ее потом. Давай. Следующий контейнер. Открываем. И тут легендарка! Блин, это обычная легендарка. Это не годовщины. И она не очень. Ну, ну что это такое? Ну что это такое? Ну это... Что это такое? Фу! Господи. Во, вообще. Очень, очень клевая граффити Я его поставлю, конечно же. Опять дубликат, да? Спасибо. Дубликат! Да, и вот этот значок я поставлю, потому что, ну, золотой Ханза. Ханза это тот персонаж, за которого я играю. Это надо поставить. Знаете, следующий контейнер. И эпический. Эмоции? А, подповидная тоза. Ну ладно, нормально. Мне нравится. Реплика. Так себе реплика. Тупица! О, вообще, шикарная! Шикарнейшая фраза! Вот, ну, тупица! Легко! Um, что? Что? Uh, что? Что? По почему? Почему на фоне красавчик? Um, странно. Довольно странно. Дать. 38 контейнеров. И Ну блин. Солдат, неинтересен значок. Граффити. Ну, ну, такое, такое, такое. Эмоция. Эм ну ладно выберем выберем это не танец конечно но в принципе Ой, ну э, нет <счёст> следующее даже открывать не буду <счёст> легендарка легендарка монет легендарка монет <счёст> ладно на кого это ножницы косы ну ладно хорошая ну, легендарка монет ну 500 монет нет, ну я, конечно, могу теперь биву купить, но. но, но нет! Нет! Нет! Давайте, следующий. Ну и. А, ну... Ай-яй-яй. <гас> танец, танец, танец. Да, танец. Вот этот танец мне, кстати, нравится. Это не тр танец трейсер. <гас> так, реплика. быть рассудитель Мне не понравилось. Ну, так себе реплика. Символ граффити Анна и значок бастиона нет, мне не нравится. Поехали дальше. Давай. Давай, но... Ну. Ну, Опять монеты. Да еп. Графти, да. Это я оставлю, да. Мне нравятся карточные. Розовый! Господи, розовый! Ни, ни в коем случае у меня синий стоит костюм, мне нравится. Давайте, поехали дальше. Давай, открываем. Эй, я же нажал. Ну, и. А, а, а, а, а, что? Ну, зачем? Зачем мне этот сиреневый костюм? Вы серьезно? Я, я не хочу! Во всем сущем тайна. Так себе фраза. Ну, хорош. Хорошая эмоция, хорошая. Поставим. хохот и так себе граффити. Какое-то слишком розовое. приторно розовое. Ну вообще... Вообще, ну что шо это? Шосы. Шосы. Шо Я же не бачу. 50. 50 монет, мало. Старушка выдержит, если не развалится. Блин, тоже хорошая фраза. <laughs> Давай, выбираем. Э, что? Это чей вообще? Лягушка. Просто лягушка. А, это не на, чей... на На зарю. На зарю. Поставим хороший граффити. не шикарная но хорошая дайте еще подряд все открываем давай а, опять опять господи как меня достал это значок уже Ой, на, на кого граффити на уинстона ну, ну, ну какая-то маленькая ладно вместо вот этого вообще поставим так победная поза ой хорошая победная поза, хорошая и так себе графте дайте тридцать контейнер и пойдемте я вам покажу что-нибудь еще из годовщины неужели танец неужели танец да танец танец танец я поставлю танец да все хватит эм, эм, а почему пустой П -п -п -п почему пусто <laughs> ладно пусто и красненький красавчик а, ну кстати кстати он неплохо смотрится да, поставим пожалуй и так у нас остается 30 контейнеров идем в коллекцию конечно же идем сразу в коллекцию а, так у кого еще был очень красивый скин на годовщину так у ангела был не был вообще по-моему не было да не было зато мятеж Метеж вообще шикарный Шикарнейший метеж Так Ну, у трейсера, знаете, у трейсера есть, но он некрасивый Вот, ну, серьезно Некрасивый Вот, ну что это? О чем он вообще? Ну, вообще, и оружие ну Оружие вообще, что это? Шоце У меня, кстати, три облика есть Вообще, это что? Вообще, зеленый Вот это легендарка Непонятная, ну, блин Вообще, о чем она? ладно я за трейсер не играю все равно ну и это которая origins edition а также у нас присутствует блин на ком же еще на ком же еще есть память моя память плохая да вот есть на мэй пчеловод но вообще все ее костюмы они не очень вот вот этот шикарнейший по сравнению с вот этим, а? А? и вот этот шикарнейший. Просто самый, что не есть, топовый. И, ну, ну, вот этот более менее но он не, не особо такой топовый. Вот это вообще что? Ну, перебор. Вот это, ну, слишком выделяется на картах. В, вот эти я вообще молчу. Как бы. А тут просто цвет поменен. Ну, вот этот, он темноват для нее, но стиль самого костюма хороший да что-то я отвлекся фара фара фара дорогуша ты понимаешь что ты у меня есть и в сиреневом и в зеленом и в медном ну и origins edition но нету нету вот вот этого на годовщину вот этого хорошего костюма ну этот он яркий слишком Uh, вот этот вообще ярковат для многих карт, особенно для Илиос, для Илиоса, да. ну а этот слишком темный, с белым вот это вообще контраст такой. ладно, отвлеклись, поехали дальше, контейнеры. давайте загадываем, будет ли легендарка или нет, давайте. просто помолимся, давайте. легендарка, легендарка, легендарка, три раза надо сказать Легендарка, легендарка, легендарка. Открываем. И легендарка! Ну, вы серьезно? Вы, вы серьезно? То есть три с три сраных раза, надо сказать легендарка и получаем легендарку вообще. Ну нет, это хороший костюм. Вот серьезно. Вот этот костюм я ставлю, потому что, во-первых, я за не играю. А, Во-вторых, он хороший. Ну, вот эти все граффити мне не нравятся. Хотя нет, вот это можно поставить. Честь, хорошая такая. хорошая. Ладно, не, не, не просто плохое как бы, а хорошее. Открываем. Нельзя слишком часто легендарку применять, поэтому нет. Ладно, давайте через одну хотя бы. О-о-о-о-о-о, два дубликата? Вы серьезно? Эй, эй, по пять, по пять. А, ну, пятнадцать. Вот, все, все, все, пятнадцать. Конечно, конечно ставь... Откуда у меня это? Откуда у меня это? Я я я не помню даже что? Оно мне не выпадало? Оно мне не выпадало? Откуда оно? Дети, не болуйте. Ну ладно, дети, не балуйте хорошо поставлю. А, давай, открываем. Да, сказал через одну сам промолчал, ну ладно. Так, о, ух, ух, как, ух. Ух! Хорошая графика. Хорошая. Старые вояки не убирают. И никогда не теряют хватку. Так себе фраза. Э, значок мы не ставим. Нет. И... Ну, ну, что, ну что? Что это? Что? Чей это вообще? Анны? Ангел, ангел, ангел. Анны, почему я Анны? Ладно, давайте. Легендарка, легендарка, легендарка. Нажимаем. И давай, ну легендарочка, давай, ну нет, ну, ну ладно, один раз сработал, но это было вообще улетно, просто. Ой, ладно поставлю, просто по фану. Что, 50, да? ну нет, нет, нет, давай открываем, поехали. Ну. Блин, монеты опять. <с> так нечестно. Эй, так нечестно. Сколько? 150 монет. Ах, давай. Десятка треф. Ну, ну, ну, треф, ладно, поставим. Поставим, поставим. дубликат опять. и зеленый ханзы. Ну, зеленый он. Ну, ну, ну. Темноват. Темноват. Сичку видно. Ха. <с> Сичку видно. А Давайте теперь нажмем точнее нажму не я а сестра зажмет давай зажать надо ты что давай зажать надо x ну ты не дожала по моему нет все дожала и ну ясно короче да сколько желтого сколько желтого киноку так себе, так себе. Эм. Во всем а, ясно во всем сущем тайна. тайна. Угу. Ну, ну, ну, в принципе, в принципе, это нормально. Но, но, но он, он, и так блондин. Куда ему еще желтый? Нет, я, он остается у меня синим. И эта графика мне не нравится. Это по-моему на Ханзе, да. Поехали дальше. Так, я открыл. Сразу вам говорю. Так, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Зеленого много опять. Фермазиш. Не очень, не очень. Эй! Ты горила. Какой мартышкин труд Ну. Ну... Ну ладно, я поставлю. Все равно не особо играю. И нет, мне не нравится это. Поехали дальше. Еще 23 контейнера. Паба-бам-пабам-па-бам-па-бам. Па па па Эмоции? Эй! Что за победная поза? Ты ты. Ну. Как будто стесняшка какой то Да, вообще, я без без комментариев про это. Воу! воу воу Еще раз посмотрим. Вообще шикарно. Ну и так себе графти. Давай дальше. А, так, так, так, так, так. Ну, ну, ну, ну. Что? О, танец? Нет, это не танец. Забыл. Там же да. Эй! Зеленый трейсер была уже. Так. Ну, ну, ну. Нет, мне не нравится. че за? Э -э -э да. Хорошая, хорошая эмоция, прям. Ой, ору ну и опять дубликат. Давай, нажми еще раз, Маш. Давай, ну. И легендарка, давай. Ну, как всегда. Нет, ты вообще не фартовая <соцентричный фарф> Вот именно. Тень. Ну. Причем так, себе. Э -э вообще ни о чем. И это вс ⁇ И это вс ⁇ И это вс ⁇ Давай, ладно, поставим. Давай, теперь 20 контейнеров осталось, пойдемте еще немножечко по, посмотрим контейнер, контейнеры посмотрим. Иди вот, сам сказал и сам нажал. А, так, бастионище, давай, дружок. А, есть годовщины, но, ну, но, но оно не совсем такое интересное, как говорится, она такое спорное, спорное. Steambot вообще, ну много золота это много ржавчины это, это вообще что буратина эй а а это вот ну оно интереснее выглядит вот этого но не намного <св> не намного вот это хорошая нуль сектор вообще прям хорошо и все больше мы не идем смотреть у меня есть вот это ну он как бы ну ну, ну что что это шотсе Лучше классически использовать. Так, давай. И давай, ну кого, ну, давай вдову. Вдову посмотрим. Что это? У нас. У нас нету на вдову, как бы, вообще, легендарки на на годовщину, но есть шикарнейший мятеж. Ну, просто обалденнейший. Ну, и это за предзаказ было. Год назад. Ну, больше год назад уж даже. Вот такие... Ну, вот это... Петушина. Вот это вот. Это. Петушина. Вообще. Ну, вот это более как-то чем... Вот это вообще, ну, о чем Вообще ни о чем, Ну, вот это хорошее. Хорошее, добротное. Только, этом, только из контейнера летних игр, которые уже прошли. А, ну, золото, зима. Роза... зеленый Ночь. Ну, ночь, кстати. Ночь, он, ну, хорошая просто хороший небо ну слишком ярко и вот это ну, ну розовый Эх. Эх. надо будет купить костюм потом у нас граффити граффити граффити все пошли отсюда так эм, вообще чё чё на они уже 8 8 5 граффити ты кстати хороший граффити вот вот я о нем не знал но она есть это прям такая молодая фара, ну серьезно. Это даже не Анна, это Фара. А вон, кстати, Фара на руках. Ну ладно. Три реплики, господи. И облики, облики, облика, облики. У нее есть вот этот вот молодая капитан Амари Гор. Это ну как бы. Тоже на мари но ну, ну, костюм оранжевый, э -э, ну, не очень. Um, вот это вообще что? Вот это что? Что это? Это Fallout? Fallout переиграли, да? Ну это это я вообще что это такое? Ну, ну куда? Ну куда? Ну пора действительно только. Злой дух, хороший, хороший добротный костюм. Это ну такой, такой прям ну, ну ангел замах на ангелах <laughs> это еще что <чё? laughs> ну и просто цвета просто цвета вот красный хочу хороший красный хорошо что у тебя есть мне как-то все равно давайте ангел зеленый ну такой синий ну тоже не очень ну вот это вообще чё и туман. Ну, хороший туман такой. Хороший. Прям блестяющий такой. Кобальт весь синенький. Ну, ну, не совсем хороший. Это я молчу. А, вот это шикосный. Просто обалденнейший костюмище. Ну, ну, сами понимаете, да? Валькирия. Ну, это нет. Тоже нет. Хороший хороший костюм чертовка ну подобие вот этого а, и ведьмочка который очень похож на дивы -лицу, в принципе да как бы но ну, более детализованный что ли и военный врач <гас> да я не могу остановиться смотреть на него но он шикарен он обалденнейший я хочу блин где красная расцветка а? почему нет красный придется вот эту использовать потом Ах, эх, эх, эх, эх, эх, ну давайте Сомбр Сомбра как новый герой, давайте посмотрим ее тоже. Оранжевый, ну, такой, зеленый с желтым хороший, просто кислотный, но он, в принципе, хороший. Это, ну, что? Это тамплиеры? Чё? Красный, белый, ну ладно. Эм, это перебор. Это, это вообще двойной перебор. Это вообще, что это? что это ну, розовое пестия ну темноват темноват Луас мортус он блин он специфический, честно сахарный череп он куда няшный что ли больше вот этот костюм это вообще-то топ топов ну топ топов бегущая по лезвию а это ее копия которая мне вообще не нравится Давайте все. Пошли открывать дальше. Контейнеры. 20 штук. 20 штук. Открываем. Давай. Пошли. И... Ну, так себе. Так себе. Танец, видимо. Видимо, танец. Ну да. Рабобуки. Блин, вообще это шо? Нет, ну я, конечно, поставлю, но... Это вообще о чем? Ой, наконец-то еще одна граффити. Карточная, в смысле. Ой, это совсем... Аж передернула кому шашлычков Комуша шлычков? Хорошая. Хорошая. все дальше поехали. Легендарка, легендарка, легендарка. Ну. 50 монет. 50 монет. Um, ровно в полдень. Ну, оно, она слишком картинка. Нет, не. Давай, легендарка, легендарка, легендарка, легендарка Ханзо. И Гензи. Ну, это конечно, это конечно не Ханзо, но Гензи. Это, это, это Гензи. Гензи, Центай. Ну, вообще обалденный костюм. У него, знаете? Блин, я вам сейчас покажу. Э, опять победная поза. Э, ой, хороший, хороший, хороший. Я. Да, если вдруг это. Хорош. Сейчас, я вам просто хочу показать, насколько шикарные у меня теперь ниндзяга. Ну, конечно, сейчас кен они называются. Ой, идиот, они же теперь сверху. О, вообще, да. Ну, топово, ну, топово, ну. ну, топово, ну. Ну, катана, конечно, здесь не очень, как вот оригинальная лучше. Но, ну, ну, да, видите, да? Ну, ну, ну, ну, вот это! Ну, конечно, вот эти они тоже хорошие, но. И есть Black Watch. Сами Сюрикены не очень, но катана. Ну и сам костюм. Я вам тоже покажу. Он такой. Ну. Ну да, сичка торчит. Ханза, Ханза. Ты ли это? Все, давай. Теперь Ханза. Хочу открыть Ханза легендарку. Легендарка Ханзо. Мне нужна она. Давай. Я за Ханза играю. Ну, господи. Ханза, Ханза, Ханза, Ханза, Ханза, Ханза. Закрыл глаза, кстати. Ханза. Ну да. Ну, ну, графти Гензи. Ну графити значки ладно давай ханза ханза опять закрыв глаза ханза ханза ханза ханза ханза легендарка давай и ну фак еще и дубликат никто не уцелел никто не уцелел никто не уцелел ну хороший хороший хороший поставим иногда зажнется игра поэтому да и это послушай начнется свинство чё так себе дай ханзо ты где ты здесь я знаю нет не здесь еще одна эмоция на красавчика зачем она мне да нафиг мне красавчик вообще нет нет конечно хорошая эмоция да я поставлю по умолчанию остается пока. Давай. Ханзо! Ну нет, ну. Белый макри Господи, белые макри. Я не хочу белый макри Когда почту в ящике проверяешь, главное не Нет, вообще, вообще скучно. Здравствуй, мир! Здравствуй, мир! Здравствуй! Ох, сколько у меня! Все, ладно, здравствуй, мир, возьмем! Поставить нет, белый принц. Ну, блин, он пафосный я такой получается. А, ладно, я, за... я же не играю за макри Почему бы и нет? Давайте, 13 контейнеров. Блин, уже так мало контейнеров осталось. А еще не выпал мой любимый Шиханза. Значок, значок, значок граффити Ну, ну нет. Нет. Деплика. Раз, два и готово. Фигня. Поехали дальше. Давай, легендарка, легендарка. Собака, не та легендарка. Я хочу ее, да? Ну, ну, ну, ну, ну Ладно, ну, я ее поставлю, но нет. Где мой Ханзо? Нет, Блэквотч. Ладно, поставим тоже. Вообще нафиг мне overwatch на нем, да? И, конечно, конечно, поставим. Тем более у нас белый костюм есть. Давай, открываем один из контейнеров, пожалуйста, легендарка Ханзо. Давай же. Ну же. Ну блин. Зачем мне вот это граффити? Ну, серьезно? Ну нафига она мне? Ну нафига она, ну, натурально. Натвор... Ну, на. 50 монет. 1700. Блин, даже не хватает, если купить ее. Бим, буб, -бу -би Давайте, ногой открою. Пальцем ноги. Да. Легендарка, легендарка, легендарочка. Ну, эпик. Эпик. Эпик, эпик, эпик, танец, танец. Убойная да, соло. Тун. Воу! Да это замах на этот дорогу ярости прям. Ну ладно. Я говорил, что я хочу новые графики на Ханзе. Я их, конечно, уже наполучал столько, но не те, которые я хотел, поэтому все равно буду покупать визор. Ну, ну, ни о чем. Просто масочка, давай. 9 контейнеров, господи. Ой-ой-ой. Давай же, легендарка. Ну где, ну... Эй, в смысле в одном контейнере одну? Да, я тебе говорю. Хочу помочь! И хочу помочь! Нет, фух. Ну хотя бы не одна и та же фраза, ну. Одна фраза, если бы. Все когда-нибудь умрем. Ладно, поставим. Все когда-нибудь умрем. Зану не играю вообще. Давай, 8 контейнеров. Господи, давай, Ханза, пожалуйста. На монеты. Нет. И дубликат. И вообще еще один... Да. 150 монет. Блин, 3000 монет бы хотя бы было. Я бы уже не парился. Давай, 7 контейнеров. Господи, 7 контейнеров. Опять без легендарки. Опять... Ой, фу, оранжевый. Это... Ну... Нет, нет. Давайте. Так, как бы еще открыть этот контейнер? Ну, носом. Давайте. Носом нажимаю, нажимаю носом. <просту> Давай. Но ну, опять нет, ну... <просту> Эх, пять контейнеров остается, блин. Барьер. Эээээ, заря. М -м ладно, поставим. Реплика. <просту> <просту> хорошая, хорошая реплика, мне прям нравится. Ээээ. Значок я не ставлю. Нет. И. ну, граффити не очень. Так, 5 контейнеров, знаете? Надо отвлечься. Надо сходить в коллекцию. Ну, серьезно. Смотрите. Смотрите, сколько уже открыто всякой всячины. Но не на Ханзу. Обидно. Офигеть, 10 уже на И на 9-10. Давайте, Ариса, смотрите, сейчас покажу еще раз. Стоп. Не очень. Не очень. И давай, облики. Равнины. Не очень. Рассвет. Вообще не очень. Сумерки. Я молчу. Утреннее зря. Что? Э -э, вот этот. Это, это, это, это классика. Это классика. Вот как она существует? Камуфляж. Ну, темный, слишком темный. Это, это, это... Без слов. <с per word> это вообще без слов вот это это шикарно ну это темноват но в принципе тоже ничего Нуль сектор вообще шикарно тоже мне тоже нравится прям ну топ и давайте жнеца жнеца посмотрим и пойдем 5 контейнеров открывать. я использую полночь у меня есть вот этот вообще ни о чем кровь ну достаточно спорный Мох вообще не нравится, это тоже. Вурдалак, ну он, ну как, как тень может быть белой? А? пустыня хорошо, вот скрываться хорошо. Это шикарнейший костюм. Это ну достаточно такой, ну, в принципе, в принципе хороший. Чумной доктор ни о чем. Морячий. А, он шикарнейший костюм. Эльбланка слишком пафосный. И тыквоголовый вообще. Тоже шикарный. Шикарный, обалденный костюм. Ладно, все, пошли. Пять контейнеров. Пять контейнеров. Так, как открыть их? Давай, открываем Маш. Один из пяти. Легендарка, легендарка, легендарка. Эпик ха еще не годовщины слишком пафосно но с моим костюмом ладно все равно, все равно не часто играю не очень часто играю за него давай еще одну давай я не смотрю я не смотрю я не смотрю я не смотрю блин монеты и дубликат и розовая мы и реплика парковка запрещена Хорошо. 50 монет можешь купить еще ой я бы купил если были деньги ладно нет денег на них до да легендарка симметра симметра к симметру я хотел, хотел, честно говорю. Но это не Ханза. Я за Ханза еще чаще играю за симметру. И и золотой, и золотой Рейнхард. Пафосно, клево. Я поставлю. Реплика. Это не, это не магия. Это наука. Фигня. Фигня. Давай, ааа, и Ханза. Последних двух. Ханза, дружище. Бассион, ну собака, ну и на... Ну Ханза где? Ну последний остался. Ханза да хочу. Хочу Ханза. Блин. И я же не получу сейчас... Я же не получу еще контейнеров. Я же не смогу докачаться до 42 успеть. Ну, не успею я. Символ дзиньята, а Дубликатная хрень. И победная поза... Вообще ни о чем. Давай, последняя. Я закрыл глаза. Молюсь. Блять, Даже легендарки нет. Собака! Обидно так. Я, Я не психопат. Я высокоактивный психопат. Я не психопат. Хотя, знаете, хорошая фраза. Я высокоактивный психопат я не психопат я высокоактивный психопат Че? это как это я не психопат я высокоактивный социопат сериал шерлок От... а все ребят ноль контейнеров а ханза я не получил и дальше. денег у меня на него нету походу придется и... качаться до 42 и дальше эх обидно обидно ладно давайте на этом завершать но Гензи мы получили мы симметру получили бастиона мы получили Эх. всем спасибо за просмотр ставил лайки подписываемся на канал и дайте денег на контейнеры еще а ну я может успею получить его а? ну еще еще еще целый этот день у меня есть ладно все всем пока